Всем здравия, уважаемые друзья! С вами на связи Денис Залевский. И э, тема, на которую я сегодня вот пишу, сейчас этот коротенький ролик, э, заключается в следующем. Посмотрев э, вот, это, вот это видео на YouTube, на вчера э, видео вообще видим, что выпущено 5 ноября, то есть вчера это видео вышло, вот вчера я его посмотрел э, на канале Антиутопия 3.0. На канале там почти 3000 подписчиков. Мало, да? Подписчиков. Почти 6000 просмотров видео заб... набрало за сутки, да, примерно. И кучу лайков. А, значит, видео называется ⁇ Полное разоблачение незаконного масочного режима в администрации города Кисловодска ну, ⁇ его... Можете его найти в YouTube, просто сами набрать, да? И посмотреть. Ну, как бы, чтобы я его не включал полностью. Ну, вот так, частичку и можем так, показать. Как так, так не продохнешь? Система вентиляции. Это волонтеры и лица, оказывающие добровольную помощь. Это иные категории граждан, привлеченные к противодействию распространению коронавирусной инфекции и снижению ее негативных последствий. Все, господа, все. Только должностные лица, только сотрудники полиции. Кстати, они выполняют этот норматив. Где пассажиры, граждане, покупатели? Где здесь описано о том, что мы обязаны это носить? Это первое. Второе. Почему мы, приходя в магазин, получаем отказ от продавцов, которые боятся вас, они кричат, администрация нас штрафует. Но, простите, почему нарушается федеральный закон, Статья 14.8, который под номером 56 ФЗ, принят Государственной Думой 5 марта 2020 года, одобрен Советом Федерации. Так вот, здесь четко сказано, отказ потребителю в предоставлении товаров, в выполнении работы, оказании услуг, это то, что мы сейчас говорим, либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, Случай установлены законом, то бишь есть законы, где лицам до 18 лет запрещено покупать водку и сигареты. Так вот, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Я так понимаю, вот этого федерального закона вы не знаете. Господ... Ну, в общем, вот этот вот такой ролик, да? после его просмотра я набрал в Яндексе FZ56, статья 14.8. Ну и, соответственно, прошел по нему. Только вот не помню, где прошел, где-то прошел. <coughs> ну, по-моему, тут, <coughs> ну, в принципе, не имеет значения. Так. Так, так, так. Не то. давайте сюда нажмем. Ну, в общем-то, вот он. Неважно, на каком источнике. Я его распечатал. То есть, давайте мы его зачитаем, да, о чем тут речь. Что видим, что принят он 5 марта. Ну, одобрен там 11 и так далее. Вступил в силу 20 марта. Значит, внести в статью 118 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях следующее изменение. Значит, отказ потребителю в предоставлении товаров, выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности или его возрастом, кроме случаев установленных законом, то есть вот о чем сейчас женщина говорила в видео, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц. То есть это продавцы, да, которые э, отказались, например, продавать продукцию, если вы без маски пришли, э, в размере от 30 до 50 тысяч рублей. И на юридических лиц это как раз таки предприниматели, которые, например, э, являются хозяевами магазина. От 300 до 500 тысяч рублей. И еще есть, значит, дополнение, дополнить примечанием следующего содержания, что в случае отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров, выполнении, выполнении работ, оказании услуг, доступе к товарам, работам, услугам по причинам, связанным состоянием здоровья или ограничением жизнедеятельности или их возрастом, либо в случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более потребителям одновременно, административная ответственность предусмотрена частью 5 настоящей статьи наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности. То есть, если пришел один человек, два раза ему отказали, то есть два раза наступает ответственность. Если пришли вдвоем, отказали двум людям одновременно, наступает также два раза ответственность. Вот смотрите, друзья, значит, я это дело распечатал, две странички, да, там 10 экземпляров сделал, степлером скрепил и с собой вожу в машину, положил. В магазин я хожу, маску не одеваю и решил таким вот образом просвещать продавцов и хозяев магазинов. То есть показывая им этот федеральный закон, чтобы они имели представление хотя бы, да, на что опираться, потому что не все образованы в этом плане, на что опираться, если к ним вдруг приходят с проверкой, да, и начинают доказывать, что они не должны обслуживать людей в масках о, без масок. Соответственно, друзья, смотрите, если кто не знает, то главный закон в Российской Федерации – это Конституция. После Конституции идут там кодексы, после кодексов идут федеральные законы. Ну и, соответственно, Постановление, которое там издано губернатором, на основании которого, да, значит, там губернатор постановил не обслуживать людей без масок, да, то это постановление гораздо ниже по вот этой вот лестнице, значит, законодательных документов. То есть федеральный закон находится гораздо выше по статусу это любого постановления какого-то губернатора. А таким вот образом, друзья, просвещаю значит, продавцов торговых точек, там, хозяев торговых точек, чтобы люди образовывались в этой области, хотя бы знали, на что можно обратить внимание, на что нужно обратить внимание для своей защиты и в дальнейшем начинаю разбираться в этом. Таким вот образом советую делать всем, можно гораздо больше с собой возить макулатуры, да, вот этой всей. Но если вы знаете основные моменты правовые, да, то вам этого будет достаточно, чтобы рассказать на словах продавцу торговой точки и чтобы этот человек задумался. Друзья, на следующем благодарю, завершаю это видео и до новых встреч plaque.